ЗАО «Совхоз» имени Ленина выращивает экологически чистую сельскохозяйственную продукцию и знает, как важно проявлять заботу о земле. Если засоряешь пашню отходами жизнедеятельности человека, то здорового урожая ждать не приходится. Но нечистые на руку в погоне за легкими деньгами очень часто стали использовать земли совхоза и организовывать на них незаконные свалки мусора. Практически каждые выходные и праздничные дни на территорию совхоза, у нас все-таки около 2000 гектар, в разные места завозят э, очень большое количество мусора. Мы видео нашли, там грузовики с замазанными грязью номерами и сопровождающие машины. Ранее мы уже публиковали расследование, сделанное нашим каналом, в отношении некоторых лиц показывали номера автомашин и даже называли имена участников, по нашему мнению, причастных к появлению на земле совхоза мусора. Работниками ЗАО эти данные передавались в правоохранительные органы. Но наказаний для нарушителей, по нашим сведениям, не наступало. Образование очередной несанкционированной свалки на землях совхоза удалось предотвратить благодаря бдительным гражданам. Я на этом поле катаюсь на лыжах каждое утро в этот раз я чуть запоздал, где-то чтобы в 11 пришел и слышал даже подходя к воротам, слышал рокот заглянул трактор, видимо специально на холостых, чтоб не слышно было сильно. вот трактор ну расчищает площадку сгребает снег, я помню несколько лет назад там пробовали сделать свалку но это одно и потом как говорил Задержал обидно. Таможенник наш. Вот. Я еле перебрался через его кучи и позвонил супруге. Она тут, тут все время живет. Позвонил супруге, чтобы... Ну, я не знал, куда. В милицию. Я не понимаю, что они делают. Вот. Дозвониться... Грудинина напал Николаевича. Она не смогла дозвониться. Я... Ходил, ходил, видел этот тракт. Он какой-то желтый, непонятный там, С какой-то этикеткой вот. Видел, он спокойно работал себе Я уже ушел, позвонил жене Она мне не перезвонила Что, что случилось или нет вот. Даже немножко поругал ее И нашел телефон сам И дозвонился, и просто на удивление вот Прям попал на Павла Николаевича Первый звонок ну, Рассказал ему историю эту. Вот. И потом Приехал агроном где-то довольно-таки быстро. Я еще даже переживал. Я смотрю, тракторист уже вышел из трактора в машину. Думаю, ну сейчас увезут и будет не будет с кем разговаривать. Дело есть. это Снег разгребли, а никого. Сергей Трухин почти каждый день объезжает поля совхоза и ловит тех, кто по халатности или даже с умыслом пытается засорять пашню. Вы подрядная организация, в чем-то? Да. Вы знаете, что вот это совхозное поле? Вместо того, чтобы вывозить, вы взяли его и увезли. А вы берете его и к нам в поле, а весной мы будем здесь мусор убирать. 17 числа э, при объезде полей, также при э, активной, активности э, граждан, сознательных, которые позвонили, что пытаются что-то проводиться, какие-то работы. Мы приехали, обнаружили, что здесь ведется вертикальная планировка снега с, с грунтом, трактором ДТ-75 предположительно, старый, без номеров. Мы заблокировали машины и въезд, чтобы он не уехал никуда, вызвали сотрудников и написали на них заявление. Сотрудники, в свою очередь, Взяли контакты у лиц, которые осуществляли эти. Они позвонили еще кому-то, еще приехала машина. Все это дело фиксировалось на камеру. И благодаря гражданам, сознательным, которые не остаются в стороне при засоле, при нарушении незаконных действий неизвестных лиц, сообщают совкосами Нелемина. Благодарим. Мы в очередной раз предотвратили попытку свала мусора. Мы предполагаем, точно мы не знаем, но просто так в поле делать нечего. Цена на вывоз мусора огромна. Значит, появились вот эти разные хищения огромное количество машин грузовых. Почему-то никто их как будто бы не видит, хотя тотальный контроль. Вот, и они к нам заезжают со стороны Каширского шоссе. И понятно, что там стоят камеры видеонаблюдения. Но мы пишем заявления по каждому случаю в полицию, в другие органы, там надзорные, технадзоры. Никто найти ничего не может. Если бы была информация и те, кто люди эти совершившие, я думаю, что можно было бы им предъявить ущерб. И вот этот мусор за то, что они свозили, наказать их деньгами. Кому охота рядом со свалкой жить. Поэтому я думаю, что люди правильно делают, что сообщают. ЗАО, и мы будем благодарны, что они не остаются в стране, что предупреждают и сообщают о противоправных действиях. Будут ли привлечены виновные к ответственности в этот раз, предполагать трудно. Но одно можно сказать точно. Благодаря неравнодушию и слаженным действиям, граждане могут противостоять замусориванию нашего родного Подмосковья. С вами, как всегда, был Дмитрий Мартышенко, ТВ Совхоз. До встречи!